Как работать с родовой энергией, как она с нами взаимодействует, как мы ее понимаем, как мы можем сознательно или бессознательно на нее влиять, как мы регулярно с ней взаимодействуем и так далее и тому подобное. Эфир будет небольшой, поэтому ну, коротко несколько техник дам. Несколько, может быть, даже одну или две. О том, как работать с родовым ресурсом и вообще, как это в так скажем, в жизни духовной, в жизни незримой, в жизни нематериальной, нам дает какие, какие преимущества и какие эффекты в итоге мы можем от этого всего получить. Вот, поэтому родовой ресурс – это одна из достаточно близких энергий, которая может нам давать энергию на существование. В разных концепциях, в разных системах он отображается по-разному. Но у меня в практике чаще всего родовой ресурс можно более понятно, так скажем, разобрать через чакральную систему. То есть, если мы говорим про систему чакр, то как раз-таки родовой ресурс у меня в практике, он завязан на основных двух, то есть энергослоях. Это на пятом и шестом. Вот, то есть пятый он называется кармический, а шестой он называется будхистический, а, или же я его как-то удобнее называю интуитивный. Вот как раз таки, чтобы реализовывалась энергия родового твоего ресурса, а, желательно, чтобы эти два слоя постоянно были в порядке, чтобы твой кармический слой, то есть слой твоих, так скажем, предназначений, он был все время в нужном состоянии. И будхистический слой интуитивный, он всегда реализовывался и шел в нужную сторону. Вот теперь немножко поподробнее об этом всем. Родовой ресурс нам необходим не в том числе, что вот мы, так скажем, следим за своим родом и поколениями и делаем все необходимое, чтобы у нас, у родителей было все хорошо, у бабушек, дедушек и так далее. То есть не совсем в материальном мире это все реализуется. Сам родовой э, энерго, так скажем, компонент, он реализуется от всех, так скажем, э, людского рода, который идет к нам. Но э, энергии очень много, э, сил очень много, э, духов, которые, с которыми можно взаимодействовать, то есть это определенные концентраты энергии, тоже очень много, вот если взять, допустим, шаманов, как они работают, они работают, допустим, через взаимодействие с духами местности, они могут взаимодействовать через духом каких-либо сильных личностей и так далее, то есть как медиумы выступать. А получается, человек, который не даже имеет какой-то огромной возможности либо силы взаимодействовать с такими крупными силами, он в любом случае... Взаимодействуют в первую очередь с родовыми духами. Но назовем это так. То есть духи ⁇ это ну, как бы дух, сила, которая определяет вот этот абстрактный компонент твоего энергонаполнения. Так вот, самые близкие к нам духи, так скажем, это родовые. Это все, кто был до тебя по отцовской, по материнской линии. А у них тоже свои линейки отцовские, материнские. И это все формирует определенный пул воспитания, определенный пул энергетический, определенный объем такой большой, ресурсный, который и дает необходимый ресурс на существование. И мы его в этом миру, вот люди, которые, так скажем, живут обычной жизнью и не напрягаются, они его понимают через интуицию. И как раз-таки, когда работаешь с человеком, пытаешься настроить его энергослои, пытаешься поработать с его общим состоянием и понимать, почему те или иные проблемы в его жизни возникают, если он пришел с жалобами, либо как я могу повлиять на человека, чтобы он жил еще лучше, эволюционировал и развивался, я вот смотрю эти энергослои и видно, реализуются они или нет. Так вот, если загвоздка происходит в шестом энергослое, то обычно этот момент именно не реализация интуиции, потому что Именно духи родовые с нами, они в основном а, через интуицию работают. Вообще, все, что касается, так скажем, а, вот этой всей мистики, эзотерики, а, абстрактных вещей, они все через интуицию реализуются, то есть подача прямого знания. Так вот, человек ближе всего касается к абстрактному, к интуиции, а, через родовые какие-то послания, какие-то родовые знаки, то есть все твои, так скажем, отцовские, материнские родовые силы, они ближе всего к тебе находятся и быстрее всего реагируют на твое какое-то действие. И они как раз-таки заинтересованы в том, чтобы ты эволюционировал и развивался. И они тебе эти знания подают через интуицию. И как раз-таки реализуя интуицию, ты реализуешь родовой ресурс. Тем самым показывая необходимость в том, что ты как раз таки ну, как бы живешь, развиваешься э и ну, как бы ре реализуешься в необходимом направлении. То есть у тебя в этом, так скажем, миру есть определенная задача, которую ты должен реализовывать. То есть эта реализация как раз таки она э либо происходит осознанно, то есть ты четко понимаешь, как ты должен действовать. Куда тебе двигаться, каждый шаг ты четко прописал. Либо тебе нужно постоянно подсказывать, куда двигаться. И обычно все так и живут, то есть понимают, куда они двигаются и следуют подсказкам, знакам и так далее. Как раз-таки родовой ресурс это делает. Поэтому самая простая техника, так скажем, на отработке родового ресурса, как раз-таки это реализация интуиции. То есть интуиция – это то самое шестое чувство, когда все говорят, надо идти направо, а ты четко знаешь и в один миг понимаешь, что надо идти налево. И как раз таки, как только ты понял, что надо идти налево, это сигнал к тому, чтобы энергию надо использовать, реализовать. И ты начинаешь идти именно в левую сторону, не знаю, там на дороге, там хоть где это, без разницы, по жизни какие-то решения принимать. И как раз таки в этот момент ты эту интуицию реализуешь. Если тебе приходит информация о том, что тебе надо идти налево, а ты все-таки логически сделал заключение, что тебе надо идти направо, и ты пошел в конце концов направо, ты не реализовал родовую интуицию. И вот в системе организма конкретного, когда я человека беру и с ним работаю, это видно как раз в том, что очень утяжелен шестой энергослой. То есть этот энергослой он очень тяжел. Хотя я сейчас говорю немножко формами, но на самом деле это. Ну, Абстрактно каждый как видит, так и понимает. Но вообще получается, что я вижу утяжеление и такое даже, скажем, легкое подтухание нереализованной энергии. То есть, когда энергии слишком много и надо куда-то деваться. Она расширяет этот энергослой и не дает ему активно, так скажем, работать. Соответственно, он начинает утяжелять соседние энергослои. И таким образом накапливается этот ресурс, начинает легко гнить, подтухать и начинает, ну, грубо говоря, вонять. И эта вонь, она чувствуется энергетическая, когда человек приходит с нереализованными интуициями. Это когда, допустим, человеку ну, жестко объясняют и прошивку вставляют, что ну, как бы не давай волю чувствам своим, нужно делать именно вот так, нужно быть удобным, нужно быть послушным там и так далее там работа с 9 до шести до да, банальные привычки что так живут все и тому подобное то есть когда человек знает как ему жить но он не может это реализовать тогда как раз таки индуитивный слой он не реализуется и родовой ресурс начинает тормозить себя в объеме то есть родовая энергия грубо говоря понимает что слишком много мы ему даем и его энергосистема чересчур грузится не реализуется и Таким образом подрезается просто объем подачи родового ресурса, то есть интуиция начинает гаснуть. Интуиция начинает гаснуть, решение начинает приниматься очень тяжело, и человек еще больше погрязает э, в социальных каких-то вещах, заморачивается, начинает болеть, не реализуется, теряет себя и прочее, прочее. И все это обычно происходит вот примерно там с 18 до 30 лет и к 30 годам если все это не реализуется почему после 30 люди начинают сыпаться многие вот сколько всяких шуток приколов про то что тебе если за 30 все в 7 утра тебе не встать ты будешь как коллега где не проснись там болит вот это все как раз таки в основном в практике из-за нереализации родового ресурса то с этим согласен лайки ставьте большие пальцы и поехали дальше Теперь вот я говорю, как одна из основных техник, это даже не техника, это просто образ жизни. Реализуйте родовой ресурс, то есть интуицию слушайте. Она вам будет подсказывать по мелочам, потом по крупным каким-то вещам. Но самое главное принимать решение в сторону вот этих вот ощущений, потому что мозгами, именно умом объять все и принять решение мозговое, его достаточно тяжело, потому что все нюансы учесть невозможно, а как раз таки родовой ресурс, который ближе всего, он тебе быстро даст энергию для того, чтобы ты понял, какое решение принять, потому что абстрактное, оно воспринимается как-то всеобъемлюще сразу. Языком объяснить это очень тяжело, потому что слов не хватит понимать, что вокруг все это происходит и как это все сопоставить, то есть ты просто знаешь, и когда Тебе приходит момент, что ты просто знаешь, и ты не можешь ничего с этим поделать, делай так, как тебе удалось это, как это спустили тебе эту информацию, как говорят, да? То есть спустили эту информацию, реализуй. И как раз таки регулярная реализация интуитивной энергии, она дает расшевеливание шестого энергослоя, что дает в свою очередь потенциал и реализацию к большему потоку родового ресурса. У меня на канале есть медитация, она в подсказке сейчас у вас также выскочит, в описании тоже оставлю. Она называется «По очищению родовой кармы, родового ресурса». Это как раз-таки медитация на то, чтобы освободить нереализованные энергии, но не твои собственные, а по всей родовой линейке. Там вы будете визуально работать по энергостолбам, и эти энергостолбы будут показывать, где у вас есть какие-то неровности, нереализованные ресурсы, и вы их будете освещать своей энергией и реализовывать их. То есть вы будете работать на род, тем самым род будет работать на вас. И в этом всем тандеме вы всегда будете знать, что за вами всегда стоит крупная поддержка, которая регулярно вам всегда будет подсказывать, как себя вести и каким надо быть, чтобы или какой надо быть, чтобы идти по жизни в нужном направлении. Потому что... Эволюция ваша как существа духовного, как существа абстрактного, она очень даже необходима, чтобы в будущем ты имел возможность как-то по-другому на мир смотреть. То есть не зашорено его вот так вот узко слишком, а расширить э, видение своего мира, чтобы варианты твоего видения мира их было больше. Вот э, одна из основных техник, э, которую я уже сказал, это реализация интуитивной энергии. Второе это медитация, которая выйдет. И третье, это уже прямая работа, поход к какому-либо специалисту, допустим, кто умеет работать с родовым ресурсом. Потому что сейчас есть даже специальность такая, как родолог, кармолог. они все по-разному специйте работают. Кто-то через мозги, то есть через просчеты, через расчеты, нумерологические, астрологические и прочее. А кто-то через прямое видение, то есть если человек умеет видеть. Теперь, коротко о том, как это на теле отражается. То есть, как это в жизни может отражаться. То есть, сразу скажу, дефицит родового ресурса, либо нереализованность родового ресурса, она чаще всего отражается а, в теле а, больше всего в дефиците энергии. Вот когда человек говорит, что я устал, вот у меня нету сил. Если говорить конкретно про организм, то это именно бьет по эндокринному аппарату. То есть, дисфункция желез, начинает хромать, то есть гипофиз, щитовидная железа, поджелудочная железа, ее эндокринная часть, надпочечники, яичники, у мужчин яички, паращитовидные железы, тимус даже, его функция может быть не очень активной в, ну, как бы у детей, именно потому что есть дефицит родового ресурса, то есть тема достаточно широкая, объемная, но... Как бы решения у нее всегда простые. Вообще в любом каком-то любой проблеме со здоровьем, в любом вопросе со здоровьем решения всегда простые. Поиск понимания, что именно произошло, к чему это привело, оно в основном начинает запутывать. То есть сам момент любопытства, откуда это взялось, с какого периода началось, кто виноват, на кого ответственность переложить, вот это в основном отвлекает и уводит в сторону от реальных каких-то вопросов с реализацией себя с решением вопросом со здоровьем то есть вы в первую очередь не ищите откуда зачем и как то есть это вы в основном решаете вопрос любопытства вы лучше найдите ответ как мне решить этот вопрос что мне надо сделать поэтому ищите вопрос что мне сделать чтобы не было родовых проблем то есть не проблемы в родах, да, а проблемы именно с родовым ресурсом. И на эти вопросы вам всегда будут приходить ну, необходимые ответы. То есть в комментариях, если есть у вас какие-то вопросы сейчас, вы можете сразу их задавать. Я попробую в конце эфира чатик открыть и на эти вопросы ответить. Поэтому пробуйте их делать, именно эти техники. То есть еще раз, реализация интуиции. Второе, медитация, которую я оставлю в описании. Поищите. И третье, на теле, это знаки, Дефицит энергии. Человек просто теряет энергию на существование. Он тяжело просыпается, он начинает страдать какими-то эндокринными заболеваниями. Там, проблема с гипофизом, там, щитовидной железой, какие-нибудь дисфункции, нарушения у женщин, яичников, там, вплоть до образования и так далее. То есть первый, кто приходит на помощь, чаще всего, далеко не всегда, но это именно эндокринный аппарат. Он пытается компенсировать энергосистему своими точечными гормональными влияниями. И если система уже показывает проблему, то есть человек уже, как, как говорится, заболел, то дефицит твоей родовой энергии, скорее всего, уже возник лет 10-15 назад от того момента, как появилась болячка. Ну, допустим, в 20 лет у человека вылезла какая-то аутоиммунная проблема с поджелудочной железой, то, скорее всего, как раз-таки уже с рождения, либо там с 5 лет примерно, у тебя возникает уже проблема ресурса э, родового. Либо если возникают какие-то детские уже там в 5-7 лет проблемы с эндокринной системой, то возможно уже, так скажем, чуть ли не в прошлой жизни, либо уже это где-то по роду тащится какая-то проблема, которая была от, от рождения твоего еще назад, лет 10-15 назад. То есть, соответственно, если тебе там 7 лет, то в минус 3... Или в минус 8 лет у тебя возникла проблема. То есть за 8 лет до твоего рождения что-то произошло. То есть примерно так это можно расценить. Вот. Кто примерно уже, так скажем, понимает о чем речь, задавайте вопросы и давайте немножко конкретизируем. Потому что сейчас я достаточно широко это все раскидываю, показываю немного шире. Но сразу два основных момента, что с этим всем делать, я подсказал. Так, давайте попробую чат открыть, откроется он у меня или нет. Да, трансляция сохранится, кто спрашивал. Всем привет-привет. Насчет ДНК согласен, но ДНК это лишь часть информации. То есть, честно, ДНК, как раз-таки, которая по телу передается, это лишь часть ресурса, которая встраивается в ДНК. Но ДНК у нас такая длинная цепь. Ее там размотать она будет ну, нереально длинной. Есть же там какие-то даже примеры вокруг Земли обмотать и так далее. Но ген, что вот, так скажем, я основное вытащил из изучения как раз-таки генетики и молекулярной биологии, что ген это лишь часть ДНК, которая реализуется только при определенных условиях. То есть ген начинает синтезироваться и синтезировать нужный белок только тогда, когда есть определенные условия. То есть, живешь ты в холоде, в жаре, у тебя работают разные гены. Вспомните Зиту и Гиту, да? Это два абсолютно ДНК идентичных человека, два абсолютно разных в итоге существа. Потому что гены разные работают. И ген это только лишь часть того, что мы забираем у рода. То есть, это слишком мелко чтобы говорить, что только ДНК решает передачу генетической информации как таковой. То есть ген это лишь часть, все остальное вокруг. Это невозможно объяснить словами, это где-то не признается, но в конце концов, когда ты начинаешь заморачиваться, это все, это все появляется и становится реальным. Поэтому не останавливайтесь на, только на генах и решайте это дальше, потому что родовой ресурс, Энергия и вот это все, так скажем, абстрактное, это не, так скажем, материальная вещь, которая поддается изучению и ее надо в цифрах записать. То есть на это слишком много времени уйдет, у вас его нету столько, за вами смерть гонится, поэтому вы торопитесь познать этот мир быстрее и изучить его как-то более шире, что ли. А, вот иммунотереидит, я слушаю, делаю массаж, выдавали рекомендацию, чтобы кидать антирокс, поэтому чувствую слабость. Ну да, то есть как раз-таки вмешательство э, гормональное в систему, когда гормональная система и аппарат эндокринный нарушен, то есть вкидывая в него определенные гормоны, чаще всего не учитывается взаимодействие с другими гормонами, это раз. Во-вторых, это лишь временное решение задачи, но пока ты причину не устранишь, то есть не всегда это проблема родового ресурса, то есть ты все равно будешь продолжать как-то ее э, углублять. То есть леча заболевания эндокринные гормонами, там долго вопрос не решается, он лишь оттягивается, а порой даже углубляется. Поэтому будьте аккуратны с решением э, пить гормоны. Вот. Так, вы говорите, что делать массаж. Ну, насчет шеи у вас там был момент. Страх кинуть началось. Ну, пишите вопросы. Утерокс дело такое, я уже, в принципе, сказал, что к чему. У вас чат не в YouTube, и личные консультации, группы бесплатные или минимальные платы. То есть у меня были раньше как бы акционные дни. Ну, я всегда говорю: если есть вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Я попробую подсказать по вашей проблеме, конкретно, что, зачем и как делать. Вот. А, На ну, опять же, вопрос ваш, вы уже ответили, есть страх, есть страх, уже несколько раз. То есть, берите и убирайте, но, опять же, поработайте с причиной, поймите, что вы готовы, и тогда принимайте решение. Потому что, скорее всего, убрав его, у вас не будет никаких проблем, коль вы знаете, в чем причина, так скажем. Давайте еще раз легкое резюмешка. Чаще всего, но не всегда, родовой ресурс, он на эндокринной системе в первую очередь отражается. Если он уже отразился на каких-то более глубоких а, уровнях, типа а, получения каких-то образований, либо глубокие заболевания, то уже эндокринка не выгребает здесь. И нужно идти дальше и искать как-то в глубине все эти вопросы, пробовать их решать, настраивать образ жизни, вопрос с деятельностью решать, взаимоотношения с близкими людьми, место жительства и так далее и тому подобное. Вот. Но, чтобы реализовать свой ресурс родовой, желательно интуицию включать. На помощь также я написал одну медитацию, напомню, еще раз она сейчас в подсказках выйдет, и в описании я оставлю, она на отработку родового ресурса, чтобы у вас все в роду было чистенько, вы помогаете роду, род помогает вам. Но опять же, только медитации вопрос не решается, Нужно реализовывать его интуитивно. И вот когда люди начинают интуитивно работать, то есть они ко мне пришли, я им подсказал, дал рекомендации, со своей стороны все, что смог, настроил, полечил, то реализация инту интуитивного слоя сразу освобождает кучу-кучу проблем. Больше половины проблем, там, ну, у каждого по-разному, решается именно путем реализации интуитивных каких-то решений. Они могут быть мелкие, ежедневные, то есть вплоть до того, чтобы какого цвета носки надеть одеть, надеть, в общем, примерить, да, надеть на себя, либо какого цвета одежду одеть своему ребенку, либо какую еду сейчас поесть, то есть не по принципу, что осталось есть, а именно какую вкус мне сейчас охота употребить, да, там острый, горький, сладкий, соленый и так далее. И вот это вот на мелочах, оно и будет мелкая реализация. Потом, когда вы начнете верить, что... Действительно это так, когда вы поймете наконец, что вот эти мелочи, когда я реализую интуитивно, но у меня все ладится, день ладится, жизнь устраивается, как-то все меняется, становится интереснее, становится веселее, задач появляется больше и решение к ним становится яснее. Тогда вы поймете, что давай-ка интуицию на крупных вещах каких-то реализую. То есть выбор деятельности, какие-то крупные решения, какие-то отмены решений крупных, которые ты раньше принял там закрыть там предприятие, либо еще что-то. Это все в конце концов дает тебе реализацию интуиции. И вот так ты сам себя а, развлекаешь, но при этом реализуешь а, свою главную задачу, это эволюция, это развитие, это движение вперед и а, твой, твой прогресс, так скажем, по жизни. В общем, много мелочей я упустил, поэтому если будут какие-то вопросы, не стесняйтесь задавайте. Если эфир понравился, большие пальцы вверх, попробую на все это ответить. Хорошо, пишите мне, ссылка есть в каждом из видео в описании. В каждом видео есть описание, там есть ссылки для личной записи, там есть ссылки на соцсети, то есть ищите меня там. И до встречи, надеюсь, был полезен в этом всем. На связи.